На сегодняшний день в России свыше 45 тысяч заразившихся за сутки, и это число неустанно растет с каждым днем. Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний назальной формы вакцины от коронавируса «Корфлювек». Центр имени Гамалеи испытает вакцину на основе вирусоподобных частиц при интразальном введении на добровольцах. В них будут принимать участие 600 человек в возрасте от 18 до 55 лет в 6 учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, а также Новосибирска и Московской областей. По словам эксперта, назальная вакцина по сути та же вакцина-спутник, только введение не внутримышечное, а ингаляционное путем вдыхания вируса. Назальные вакцины, они приводят к выработке так называемого мукозального иммунитета, то есть иммунитет в слизистых оболочках. Через слизистые вирус попадает в организм. И если есть иммунитет в слизистых оболочках человека, то вирусу гораздо, гораздо сложнее попасть в клетки человека, то есть такой иммунитет ставит преграду на в самом первом этапе проникновения вируса в организм человека. По данным Минздрава Российской Федерации, подобные лекарства позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие COVID-19 для пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания. Вакцина является двухкомпонентной и вводится с интервалом в три недели исключительно лицам старше 18 лет. Однако, по словам специалиста Казанского федерального университета, назальная вакцина не является самостоятельной. Она наиболее эффективна в качестве ревакцинации, тогда в организме человека формируется иммунные Ответ, который защищает верхние и нижние отделы дыхательной системы. Сейчас я считаю, что наиболее благоприятное время для ее внедрения, потому что в сентябре, осенью этого года ожидается сезонный всплеск заболеваемости различными респираторными заболеваниями, и в первую очередь коронавирусной инфекцией. Поэтому новая вакцина, которая защищает человека от самой инфекции, а не только от э, тяжелого течения заболевания, была бы весьма кстати. Исследование третьей в России назальной вакцины от коронавируса пройдет в двух медицинских центрах Санкт-Петербурга. Его планируется завершить до 30 декабря 2022 года. Карина Саяхова, Универньюз.